Спасибо, что посмотрели данное видео, также рекомендую посетить мои странички в социальных сетях и заходите на мой сайт, в котором вы сможете найти много полезной информации о технологиях, а также о новинках, сборных моделей и много другой информации. Не забудьте поставить лайк, подписаться, если еще не подписаны и, конечно же, поделиться этим видео со своими друзьями. До новых встреч, пока!